инструкцию своему водителю вот так вот выглядит наша поставка на складе в Подольске электронная очередь поставка считается завершенной Здравствуйте, я Александр и я частный консультант по работе с маркетплейсом Wildberries.ru. Сейчас за моей спиной находится склад Wildberries в Подольске и вместе с вами мы отправим нашу первую поставку. В целом это довольно простая процедура, поэтому это видео будет скорее всего интересно тем, кто поставляет первый раз, или вы можете дать это видео как инструкцию своему водителю. Вы или ваш водитель приезжаете с автострады вот к этому перекрестку и здесь вам нужно повернуть налево либо выстроить в очередь, которая здесь иногда бывает. Какое время чаще всего купится очереди на Wildblitz, это 12.00, и вот почему. Если ваша поставка назначена вот на этот день, технически вы можете сдать ее только в него. Склад работает 24 на 7, то есть первое время въезда это 0 часов этого дня, Соответственно, те машины, которые по каким-то причинам прибывают раньше, они копятся здесь и ждут момента наступления следующих суток. Тут два варианта. Либо вы можете перенести вашу поставку на предыдущий день, но это связано с изменением пары документов, либо машинам нужно просто ожидать, пока начнутся следующие сутки. И поэтому очереди копятся здесь. Сейчас 6 часов утра 3 мая. Моя поставка была назначена на 3 мая. Это значит, что 6 часов назад я мог въехать сюда и сдать свою поставку. А склад в Подольске работает 24 часа, то есть в любое техническое время внутри этих суток вы можете приехать. По аналогии с этим стоит поступить, если ваш водитель приехал наоборот, то есть после завершения этих суток, да, то есть на следующий день. Тогда у вас вариант либо перенести поставку на следующие сутки, изменив вместе с этим транспортную накладную, либо а, просить, просто человеческий фактор, просить людей на складе, пустить вас все-таки в рамках этого же дня. Два раза у нас такое получалось. Вот так вот выглядит наша поставка. Здесь есть необходимые документы, коробки. На каждой из коробок написан упаковочный лист, что содержится. Здесь указан номер поставки и тип короба. Мы сейчас делаем поставку до одного куба, значит, мы можем сдать до 10 таких коробок. Также мы рекомендуем обязательно распечатывать штрих-код на ТТН двух экземплярах. Один по требованиям вы на коробку сюда. А один вы распечатываете водителю, даете в руки для того, чтобы ему было удобнее показать для сканирования. Ест на территорию осуществляется по пропуску, который создаете в два клика на портале поставщиков или в приложении для поставщиков. Ворота автоматически считывают, если номер на нужную дату, и вы проезжаете на территорию, смотрите на табло. Далее спокойно двигаемся по территории складок назначенным воротом, паркуемся и подготовим штрих-код поставки. В общем, дальше классика. Вышел охранник и сказал, что склад снимать запрещено, поэтому я с своей камерой убрался оттуда. В целом, вы видели, вот мои коробки сейчас приняли, их собирают, разбирают, уже сортируют. После того, как вы сканировали штрих-код поставки, проверяют сначала количество коробок. Если коробок окажется меньше, у вас не примут поставку. Вы говорите, например, 4 коробки, 4 коробки, отлично, выгрузили туда. После этого... Приемщик вскроет одну или две из коробок, посмотрит, что товар, который там заявлен, совпадает и после этого скажет, что вы можете ехать. То есть поставка э, первоначально считается принятой на складе, но приемкой каждой единицы товара еще будет происходить. Все, мы выезжаем также через автоматические ворота, дополнительных действий не нужно, поставка считается завершенной. И в этой поставке есть одно небольшое хулиганство. Дело в том, что по правилам Wildberries в машине должны находиться только коробки для поставки. Вам это подтвердят и на горячей линии, и на сервис-деск. Но в моей машине сейчас находится часть коробок, которые поедут на озон. И сейчас я покажу, как я обычно с этим справляюсь. И вы спокойно подъезжаете к воротам, видите, что они в данный момент закрыты или они могут быть открыты, но там нет человека, который будет принимать вашу поставку. Поэтому вы спокойно разгружаете свои коробки либо сразу на платформу, либо на землю, если ворота закрыты, и закрываете машину. Так у приемщиков не будет возможности посмотреть, что-нибудь есть еще в вашей машине, кроме поставки или нет. Так вот, в целом, можно ли поставлять машине не только поставку, которую вы везете, а что-то еще иметь можно в машине или нет? По всем правилам Wildberries, который вы найдете в часто задаваемых вопросах, если вы позвоните на горячую линию, вам скажут, что однозначно нет, этого делать нельзя. Но мы по факту этим пользуемся все время, то есть весь год мы поставляли именно таким образом, мы используем так называемые догрузы, когда в машине несколько грузов едут в целом в Москву И, разумеется, сложно организовать, чтобы наш груз был обязательно первым Ну, в том числе, вы сейчас видели, что у меня в машине находились посторонние предметы Поставку все равно приняли Но, тем не менее, мы всегда готовы к тому, что в любой момент нас могут развернуть То есть, этот риск каждый из нас принимает сам на себя В целом, наверное, 6 утра не самое лучшее время для того, чтобы показать вам, каким образом обычно люди сюда заставляют но в обычное время дневное здесь полно, в принципе, машин из транспортных служб. Например, транспортная компания «Энергия» долгое время оказывала услуги по доставке груза именно на «Вайлберес». Но в плане работы с транспортными компаниями, они обычно пишут, что срок доставки, например, 2-3 рабочих дня, и вы не можете точно знать, когда там доставят его, только если у вас есть связь с водителем или с экспедитором. Также, если вдруг возникнут какие-то проблемы при приемке, которые так или иначе случаются, будет ли ваш экспедитор отвоевывать ваш заказ, неизвестно. Да? То есть, поэтому здесь с транспортными компаниями иногда бывает сложно работать. А так приезжают люди и на каршеринге, то есть это те ребята, которые сдают вот так вот так поставки сами, как я. И, конечно же, очень много догрузчиков. То есть, когда э, едет груз, как в моем случае, например, из Иваново в Москву, машины так или иначе ездят газели, и ты занимаешь не всю газель, а какое-то только лишь определенное место.